всем привет ребята с вами Стозал, паша и Сеня, можно <с> так сказать симон симон по по по по по по по по по по симон по по так по по по по по по по по по по по по Давай открывайся yeah. уже, 10 секунд еще Что, вы в доме? Нет не я, я в сейфе В сейфе, началось вот это, нормально же общались Не, ну я в сейфе Сейчас все крушить и ломать Вандалы. Еще, ага. нычку, ищу, я ищу, нычу, нычу, ищу, ищу, ищу. Где она? А ну еще разок? Не, не, не, не, Найдешь сейф найдешь и меня. Что за понял? Что? Ага, я понял. Да. Давай ищи. А я сейчас тут пока первый этаж исследую Ладно, пора подниматься Кто у нас тут в унитазе был? Ванная Ну не я Все двери взяли подкрывали. пооткрывали Нашел сейф еще меня Ты тут? Нет вот вандал стекла разбил наш хватит. я понял я понял где ты. мы где в смысле тут нету выхода нет выхода выхода нет <смех> как прям прям как в той песне который тебе не запеть это а авторские права <смех> <смех> ну да ого прикольно а ты где я походу вас в первом раунде даже не найду я вот сейфа сейфу сейчас вернусь привет, вот okay. там, да? Пока. Я а -а -а. подсказку оставил и вышел. А -а -а. Подсказка сейф. А -а -а. Я понял. А -а -а. Так у меня эта команда не может действовать. Хотя. Мне надо параметры игры заходить. Привет. Еще раз. Иди отсюда. Тихо, тихо, тихо, тихо, стоять, стоять, стоять. О, тихо! давай. Пока. Стоять, я сказал. Нет. Ты не пройдешь. Нет. Нет. Чувак, нет. Это конечное. Повезло тебе. Кидай. Давай, давай, давай, давай, давай. Так смешно надо. Здравствуйте. Так, если тебя было интересно зайти, значит где-то здесь. Что-то с сто процентов. Смотри, как ма как я пишел. Смотри на мой труп. Нормально. В чем не На калинках. Фак. Нет. Да, я на калинках. Не нет. Скилл. Тихо, тихо. Ты как москит, серьезно. Домашний. Конечно. Так. Блин, она к тебе далеко. Она к тебе далеко. Он, он мог тебя увидеть, но он слишком туповат. За меня, мудак. Да. Ну я, я знаю точно, что он... ...видел твой труп. Значит, он здесь. Но, но, походу, на крыше. Кстати, от его лица можно было бы заметить, но он нет. Он не заметил. Серьезно, я, я тебя уже несколько раз увидел. Скажи, Ку -ку". И когда бегал от него, я тоже увидел тебя. Началось нормально, уже общались, ну? Кусты, проверь. Какие есть. Хватит, ты думай. Но не эти сопротивления. И не эти. Прикольная ночка была Нет, он не Маугли. Он не Маугли. Ну, я может не, не он... А хотя, он москит. Неужели ты куст заферился проверить? Чё, не, не открыть? Не, ну а он значит он вообще эти вот <свят> и слеповат два раза было типа знаешь как я вылез нет я тебя вообще не видел но... <свят> <свят> тебе бы спиной повернулся тогда бы он вообще не увидел ни разу серьезно но ну, посмотри Ну-ка, поверни-ка еще раз. Спиной. Вот если вот отсюда, то тебя не видно. Вот где он сейчас прыгает, тебя не видно. Чуть поближе видно. А так, если передом будешь сидеть, то вообще не увидит. Какой у него прозрачные глаза. Ну, я не понимаю. Точно слепой. Дай подсказку, Ты... минута осталось ну? Ты меня так троллил. Ну, серьезно. Ты, Ты да. меня так троллил. На прошлых картах. И Саймон меня так троллил на прошлой карте. На прошлых там, где был еще бассейн. Не, он серьезно, он слепой. Блять. Ну так давай, чисто. Оно выглядит. повернуться, скажи? Вот, вот ты на него обзора, смотришь. Мой да, угол обзора сейчас смотрит на меня. То есть если ты глазами, посмотришь... Глазами, смотришь. Глазами... четко глазами. Вот стой здесь. Здесь стой. Стой тут Ага. А, нет, это твой куст. А, а. вот теперь... Смотри. Давай, давай, 7 секунд. Я начну... Бля, я не пойму. А! Здравствуйте! Ладно, этот раунд желает. Я так Я бегал от него. Реально там вообще не видно меня. Да, тебе там вообще не видно. Маскировка бог. Давайте, двигаемся. Ну я теперь, НА Рестарт будет? Давай, чё газу А что тут за на косилке? Можно на них поездить, хоть чуть-чуть Чё? Ну пришли отсюда! Я вас не звал здесь нахуй Я вас не звал, нет. Брысь А может мне освятиться? Пожалуйста Нет. Нет. Mm. А почему? А почему да? Ну, потому ну, что... что? Я, Хороший, возьму, шеи, да. я, я возьму ушную палочку. Ушную палочку. Да, буду вас... Конечно, съел. А что же еще там мне брать? Кроме селы. Я знаю, что здесь можно забраться. Это я точно помню. А она меня не придавит? Ну, не знаю. О, нет. О, побежал в дом. Да, нет. Шефтишь? да. Я так и понял. О, кто-то по лестнице поднимался. <смех> <смех> Я буду Фикусом. Так, что ты там на, второй, на втором этаже делаешь? Я... Э -э -э -э -э Не знаю. А ты что? чтобы... Бегать... Бегать... думаешь... Бля! <смех> Блин, я, я видел, вообще вниз, вниз на ступеньке упал. Смотри, присел. Слышь? Не. Айман, включи. Ключи? Не, не, ключи? Не, не, не. Я себе вот только возьму. Нет-нет-нет-нет-нет. нет пфу. Нет, нет, нет, нет, нет. Ай. Суперечел его. В глаза полетел. Так, блин где-то нычки есть Офигеть. я не знаю нойчик здесь есть на моей базе нычка. там такая подсказочка я выхожу да я в ужасном месте Реально ужасном месте Попробуй, Тодум, тодум, тодум, тодум, Тодом, <Стит> А не надо так делать, я потом музыку подставлю. <Стит> <Стит> <Стит> Минута молчания, да? угу. <archiver> угу. Угу. Ой. Это, что, был это телепорт нашел? Это кто-то за меня. Я ничего не раз. Ты сразу такая Фикус Фокусы, фокусы. Фикус. Не фокусы, а фикусы. Адла. Что? А, ты отзываешься на падлу, да? Блин. Да, О -о -о -о. ты все-таки пошел чекать, да, где эта дычка? В смысле, алло? На том клипе убежал, да? Почти подло. Ну-ка вернись. Давай, если что, он на заднем дворе. Он на заднем дворе, если что. Включай давай, я себе севу тогда возьму, алло. Ну все, я вас порешаю. Саймон, Саймон. А. Шо ты тут делаешь? <сорганизации> Блять, <сорганизации> Суха! Я подумал, это Саймон! Выглянул такой! Ха-ха-ха! <сорганизации> это оказался не Саймон! <сорганизации> <сорганизации> <сорганизации> <сорганизации> кто-то хитрожопый решил на крышу полезть да? никто не получилось открывайся быстрей кто пришел сюда не получилось говоришь блять это багущая крыша это пиздец какой лишь хоть записи По лестнице пойдемся на второй этаж один. Ага, все, я понял, ты, ты чувак. Никогда не понимал, как в это играть. О, привет. <смех> Поздоровайся. Армен. Здравствуй. Здравствуй. Нет, совсем. Я снимаю. Здравствуй. Отойди, отойди, я отойди. Уже... На первом этаже играть. <смех> Да, а ну на. Я просто знал, я просто знал про это место. Может, ну не надо, ну не, не, на. Стой, стой, последнее желание есть. Давай, давай так, давай так. Хочешь Я его сквозь. Да, да, да, давай, я тебя. А ну стой, подожди. Отойди обратно. Полностью отойди. Я проверю. Нет, тут нет. Давай, выходи, сдавай. Пойдем. Пойдем. Давай. Дивешь? Давай Точно не идёшь? идёшь. Наверх <свят> <свят> Я его не знал <свят> <свят> Обломись <свят> <свят> <свят> Так легко